Где-то с 4.30 а, началась работа всех сил противовоздушной обороны и кораблей Черноморского флота. В этом, в этом сегодня ночью была предпринята, наверное, самая массированная за всю историю, атака с пилотными летательными аппаратами и дистанционными управляемыми значит, надводными аппаратами значит, по акватории Севастопольской области. Ну, предположительно, противник пытался нанести ущерб военную инфраструктуру Черноморского флота. И при этом, из-за того, что у нас сейчас полнейший предусиление, понятно, что все переведено, переведено в максимальный режим противодействия. Значит, пункты визуального наблюдения, усиленная работа ПВО. Значит, все значит, беспилотные аппараты были обнаружены заранее и уничтожены. Вот все взрывы, которые там, всякие дымы, все остальное, все, что было выложено значит, на разных сегодня сайтах, частными лицами и так далее, все это уничтоженные беспилотные летательные аппараты или отводные, дистанционно управляемые аппараты противника. Понятно, что отводные аппараты, беспилотные аппараты начали взрывчаткой, поэтому, собственно, наблюдались взрывы. Значит, соответственно, все. Было уничтожено, точное количество Я назвать не могу, потому что эта информация секретная, тем не менее, атака была существенная, массирована большим количеством аппаратов. Черноморскому флоту удалось значит, здесь значит, справиться со всеми этими значит, аппаратами, все они уничтожены. В настоящее время, естественно, в четырех часов все дежурные службы, гражданские, правоохранительные органы, все были приведены в полную готовность. Производилось патрулирование в районах, города. Гражданская инфраструктура никаким образом не пострадала. Оперативный штаб был в связи с командованием Чернобыльского флота. Все действия были синхронизированы. Наш Чернобыльский флот блестяще справился с поставленными задачами. На сегодняшний момент понятно, что все... Сейчас проводятся специальные мероприятия по акватории Буфты. Поэтому временно перекрыт рейд. Как только эти мероприятия будут завершены, ну, это прежде всего там, осколки и прочее. Все. все, что необходимо, должно быть собрано для так сказать, дальнейших выводов и анализов. Как только эта работа будет завершена, рейд будет открыт, и движение и пассажирских котеров, и паромов будет восстановлено. Что еще важно сказать? Сейчас проводили заседание оперативного штаба. Вот все, что касается выкладывания видеосвидетельств и так далее, неоднократно я обращался к представителям нашего Министерства обороны и спецслужб, потому что это делать не нужно. Тем не менее, это продолжается, поэтому по отдельным условиям, так сказать, видеофрагментам, которые если противник систему обороны города, соответственно, будут заниматься спецслужбы. Время облаборов уже закончено. Значит, соответственно, те, кто до сих пор не понял, значит, с ними будет проводиться уже специальная работа. Кроме того, принято решение на штабе, что все доступные для гражданской лиц значит, видеопотоки с городских камер видеонаблюдения значит, будут закрыты на период, соответственно, вот этого уровня среднего реагирования на повышенной опасности. Поэтому значит, все камеры, которые покупаются в пакетах с телевизионным положением, которые доступны в свободном доступе, все будут закрыты. Они будут доступны только для представителей спецслужб, для системных безопасных городов и так далее. Эта мера необходима, потому что она сегодня влияет на безопасность города.